Всем привет, с вами канал Dream Guys И сегодня нам стало дико интересно, чтобы творить репеник. репенник горячей воде, все как поправил, приступим Репенник, сейчас сходили, нарвали его в город Листки и сам репенник Сейчас, короче, будем наливать воду и ставить это все на газ Наливаем чудо, блять, воду из чудо, блять, крана Да, все, блять, как по правилам Хуяк, с пепкой Ставим на газ, включаем Бля, я не попал, ты хули сделал Сначала надо было нагреть ну, Зави блядь. Вот заебись варится Всё Нужно надо Помакать Помешай немножко да, Все заебись Кашка варится а Вот он наш репельник Прошло уже минут наверное 4 Он нагрелся И да. вода уже начинает загибать. Скоро будем дегустировать Ну как скоро вот, как аппетитно вы видите. Я щас вкунь. Вода начинает кипеть. Вода, вода закипела. Она естественного такого цвета. <связывающие> Желтоватого, зеленоватого какого-то. Потому что слезла краска с лопухом. С лопухом. Ты, ты, ты, ты че мудашь? Ну, вот и видишь. Очень ток. <связывающие> вот уже лопух стал отдавать своим запахом на весь дом и даже начал тонуть как пельмени следовательно он уже готов осталось только подождать пока он остынет и можно будет принимать все пришло время дегустации Пахнет, как крапива Банжа-Ванжи, да. блин. сука, пиздец. Надо вам поплачь, Да. Можно добавить три ложки, но я люблю послаще. Заебить. Давай. Не сразу же пробуем. Это здоровое питание. В нем сколько белка, а даже в протеине меньше. Да, мы же спортсмены. Очень Получилось довольно плохо, но сука ждет в конце. Как будто перец выпил на вкус очень странная. Бодя. Сейчас, короче, будем сам пробовать репейник. Да. Бля! <связывая> Блять! Охуйня-то какая! Ну расскажи чему-то. Исколон весь язык. И, блядь, на вкус тоже, сука, горькая и какая-то. Как, как чай, блядь, на вкус, короче. Ого! вот на этом мы пожалуй закончим, пока я, я пошел. Ну в общем, эксперимент кидался. Все было вкусно, все было здорово. А, в общем, всем пока. Всем привет! С вами канал Джингас. Труба ты не